Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, как сказать на английском? Я его знаю. I know him. А теперь необходимо сказать. Я его знаю уже три года. Время настоящее завершённое. Я знаю его уже три года. I have him known for three years.